Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня у нас пятница, по пятницам мы рассказываем вам об объектах, которые вы можете купить на торгах значительно дешевле рынка. Обычно мы рассказываем об объектах недвижимости, о квартирах, о земельных участках или об офисах, ресторанах. Но сегодня речь пойдет об автомобиле. На торгах вы можете приобрести Мерседес, с500, год выпуска 2014, и стоимость этого автомобиля на целый миллион дешевле. Значит, он находится в Санкт-Петербурге, пробег его 148 тысяч, в комплект входит резина и два ключа. Посмотрите объект, как я сказала, вы можете в Петербурге, он находится в хорошем состоянии, вы сейчас видите все фотографии, и стоимость данного автомобиля на торгах составляет 2 миллиона 450 880 рублей, при этом рыночная цена этого автомобиля составляет ну, минимум 3,5 миллиона, видели и за 4, ну давайте брать по минимуму, таким образом вы экономите целый миллион. Обращаю внимание, что этот э, автомобиль продается на торгах, которые не связаны с банкротством, с обременениями и так далее. То есть вы покупаете абсолютно чистое имущество в хорошем рабочем состоянии. Э, я надеюсь, что вы заинтересовались этим объектом. Если у вас э, есть интерес, вы хотите его приобрести, пожалуйста, пишите на нашу почту infobaca Инвесту прав. Пишите в комментариях к этому видео, мы дадим вам подробную информацию по этим торгам. Всем отличного настроения, хороших предстоящих выходных и пока!